Так, ну что, друзья, всем привет, обещанный эфир, и я с вами сегодня буду общаться, говорить о том, как в это трудное время, когда идет брат на брата, когда идет война информационная, когда идет война уничтожительная война России, России, Украины, как можно выбраться из этой, из этого бреда. И где правда, а где ложь, сегодня мы об этом будем с вами говорить. Поэтому так называется сегодняшний эфир «Как выбраться из темы страха, невежества и жить счастливо». Такое красивое название, да? Сегодня должна ко мне подсоединиться моя коллега Валентина. Она психолог, она трансформационный глубокий тренер. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое за то, что присоединяетесь. Сегодня эфир будет и для украинцев, и для русских. Но если русские адекватно будут меня слушать, я вам очень буду благодарна, потому что я многие годы работаю в онлайн. И вообще мир, в котором я прожила эти свои 62 года, большую часть своей жизни так сложилась, что я жила плеч о плече кто скажет, да, на украинскую, украинскую мову, с русскими. И я знаю очень много очень добрых, мудрых, яр, ярких, светлых людей. Также я обучаюсь в большей степени у русских тренеров, у русских психологов, у русских маркетологов. Я путешествую по миру, вот уже лет 7, наверное, я живу в разных странах. И я в большей степени встречаюсь с людьми очень высокоинтеллектуальными, культурными и очень образованными. Именно поэтому, наверное, вот что я так много знаю людей русских, россиян, высокоинтеллектуальных, мне пишут в мессенджере, мне пишут в WhatsApp, в Viber. Они просто рыдают. Знаете, рыдают. И им стыдно за то, что происходит сегодня с глухого молчания большинства россиян. Итак, сегодня как выбраться из страха? Из тьмы страха, невежества и жить счастливо. Валентина должна была присоединиться, но она написала мне где-то за час нашей встречи, что идет на передовую. Она нашла свой военный билет, она медицинский работник, и она идет работать с людьми. Если бы я была дома в Украине, может быть, я тоже пошла бы, а может быть и нет, может быть, я бы пользовалась тем оружием, которое у меня есть слово и перо. Помимо того, что я психолог, коуч, я человек, который прожил эту жизнь, рассказала разную жизнь, разные сложности и трудности я прошла. В том числе я была на войне, была в бывшей Югославии. И там мы с россиянами стояли по разные стороны баррикад. С, органи с Организацией Объединенных Наций, <coughs> украинские войска, украинский батальон, мы стояли как бы на стороне... Э мусульман, потому что там была война между религиями, а россияне стояли на стороне православных. Но это не давало нам никаких оснований друг друга ненавидеть. Мы друг друга ценили, уважали, почитали. Если сейчас кто-то слышит меня из моих российских поворотимов, которые мы были вместе... У меня, кстати, на ютубе есть небольшая вырезка из моего видео, где э, снимают видео про украинский батальон в ООН, и я видела там, там просмотров что-то около 100 тысяч, и я видела там ребята писали из русского батальона, помогите там найти что-то, кого-то, как это жестоко в, во время 21-го столетия столько смертей в центре Европы. Это была Югославия, где я там была, в 1994-1995 году, почти год. И тогда мне посчастливилось общаться с очень интересными людьми. Это профессора, это социологи, которые, помню, тогда сказали, мы как-то общались, за столом, за круглым столом, просто по-человечески общались. И она, я помню, сказал, не помню даже как его зовут, он сказал, лет через 10-15 у вас будет на, в, в Крыму, у вас будут очень серьезные проблемы. Он сказал по-другому, сказал, Крыму тонет в крови. И, и вообще подобная ситуация будет то, то есть из-за Крыма. И тогда я не поверила, что, ну как это? У нас тогда были 94-95 год, кто помнит это время, поставьте, пожалуйста. Тогда было голодно, холодно, тогда было времена перестройки, И было тяжело и в Украине, и в России. И тогда мы переживали общую вот эту разруху, развал Советского Союза. Так вот, тогда... Когда я услышала, что Крыму тонет в крови, я подумала, да ну ерунда какая, не верю. Хотя было страшно, потому что тогда мы, когда я видела разрушенные церкви, кладбища перевернутые, когда я видела, какая была война между христианами и мусульманами в бывшей Югославии, я... Своим говорила, лучше мы будем ездить с этими тележками и кравчучками, так называемыми. Кто помнит тележки и кравчучки? у нас был тогда дефицит еды, у нас ну, плохо было с экономикой. Я сказала: пусть лучше у нас не будет хватать еды, чем будет война, чем будет вот такое жестокое разрушение. Мы восстанавливали водопроводы, мы помогали восстанавливать людям, которые там, у которых была война, под эгидой он восстанавливали дома, мы строили и так далее, и так далее. Лечили. Русские врачи лечили... Лечили всех. И они были лучшие. Украинские врачи были лучшие. И это было в девяносто 95 году. Это была война в Югославии. И мне тогда... Когда сказал этот человек, что в Украине будет лет через 10-15 что-то подобное, мне как-то стало немножко жутко, но я подумала, ну, может быть, он, может быть он преувеличивает, ну причем тут Украина. И он сказал тогда, что это будет это был просто профессор, профессор, который изучает социологию, развитие человечества. Это был аналитик. И он сказал, это будет у вас. Я не хотела этого слушать, потому что я не верила в это. И вот теперь, когда мы с вами прозевали, мы с вами пропустили, мы с вами спали столько лет, друзья, что сейчас у нас идет война брат на брата. И вот теперь смотрите, что получается. Согласно всех данных, которые я знаю, это не психологические данные, это данные более высокого уровня там. Так вот, это говорят энергопрактики, эзотерики. Ну, в общем, те люди, которые занимаются немножко туда за пределом обычной психологии, кто из вас таковы, напишите, пожалуйста, здесь плюсик. Так вот, я слушаю. Много сейчас информации. У меня в программе «Звездный коучинг» обучаются коучи-психологи разного направления, люди, которые помогают другим людям через разные способы. Да? Так вот, благодаря им я теперь больше знаю, что такое нумерология, астрология. Я как-то так верю, постольку поскольку. Но, тем не менее, вот благодаря моим ученикам, моим они же мои коллеги, я теперь знаю немножко чуть выше, более глубоко более детально. Так вот, Оказывается, три братских народа славянских – Россия, Украина и Белоруссия – это, если брать с уровня масштаба, то это свет, свет земли, славянские нации. Ну, как бы верить в это, ну, просто давайте вот просто порассуждаем. И всегда вы знаете, что идет борьба между добром и злом. Кто об этом знает и понимает. Поставьте единичку в чат, поддержите меня, или там сердечки какие-то посылайте, чтобы я понимала, что вы активно слушаете и вовлечены. И если бы не было дьявола, не было бы от этих вот всех светлых разных способов, религиозных направлений, разных религий, да, потому что не с кем было бы бороться. Ну, логично, правда? Если бы не было ночи, то мы бы не ценили свет, солнце. В сердце, как психофизиолог, как физиолог скажу, что в сердце есть, вот, знаете, есть сокращение, есть расслабление. То есть все в этом мире идет на противоборство, противостояние. Если человек много хапает, берет, но не использует во благо, я имею в виду деньги, благо другие, но не использует во благо себе и во благо другим, то у него это все равно забирается. Согласны? Ну, это такой закон мира существует, закон, такой, золотой закон, золотой, золотой такой закон равновесия, баланса. Так вот, оказывается, на уровне, Земли на уровне планеты, вот всегда идут вот эти войны для того, чтобы установить баланс. И вот я буквально вчера услышала, я не запомнила автора, девушка такая красивая, молодая женщина, вела эфир в Фейсбуке. Я сейчас много чего слушаю. Так вот она говорит, что, я дала это из других источников тоже, что люди... Вот славянские народы, славянские народы, Россия, Белоруссия, Украина, это те светлые, те светлые люди, которые являются противовесом вот этому злу, который в мире. Ну так вот, чтобы забегая наперед, вот сейчас идет противоборство между Россией и Украиной, ненависть такая, да? мы проспали, еще раз повторяю, мы проспали этот, эту тиранию, вот это зло. Мы просто слишком расслабились. Мы не развивались, мы не искали новых знаний, мы просто были в каком-то своем мирке, жили. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Так вот, смотрите, что получается. Вот эти три народа оказывается, нужно, было, нужно сейчас, опять же, через Путина, чтобы мы или выжили, или исчезли, все три, потому что тогда восстановится тьма. Кто понимает, о чем я? Поставьте единичку или что-нибудь. И смотрите, только мы запустили с вами злобу на такого вот масштаба, огромного масштаба, только мы пропустили с вами манипуляции, сейчас поговорим про шесть видов оружия, сейчас, как я и говорила, даже семь видов оружия я вам дам. Только мы пропустили, мы уснули, мы, мы там где-то расслабили булки, мы не заметили, как, оказывается, нами манипулируют. Мы не заметили, как, убивая брат брата, убивая, идя в другую страну, мы россияне, я специально говорю мы, хотя я не, не россиянка, но... Просто я пытаюсь понять их. Вот это свое величие отжимания территорий, вот это вот величие свое, которое еще идет из древности, когда люди самоутверждались за счет подавления другого. Понимаете, о чем я? То есть мы самоутверждаются за счет подавления другого. Это первобытный строй. Ну, условно говорю, так специально не буду подбирать слово, но вы должны понимать, что я сейчас имею в виду. И вот эта радость, радость от того, что ура! Мы там обжали этих, как их там называли, Ары там, да, вот эти армяне, грузины, там молдаване, там эти узкоглазые, как там у нас обычно называют, да? Давайте сейчас будем переходить к виду оружия, вы поймете, к чему я веду. И вот этот вот первобытный, так, первобытная эта радость, дикование, мы отжали Крым. Мы, мы пошли там миротворческими операциями, и вот в Украину, там у нас воевала Молдавия с собой, там у нас непонятно, что было, там, значит, в Сирии, там у нас непонятно, что было. И везде, поймите, услышите меня, заметьте, анализ проведите, и везде почему-то большой русский такой вот народ Вместо того, чтобы объединить славянские народы и вместе выступить светом и оплотом, оплотом, да, ну то есть Советский Союз развалили, да, сейчас мы не будем туда далеко идти, но рано или поздно что-то приходит, надо что-то заменять. Вместо того, чтобы объединиться на равных, начать другую жизнь, более здоровую, более счастливую, так же, кстати, в личных отношениях люди почему не могут нормально развестись, потому что низкий уровень сознания, Соединились, сошлись там на уровне люблю, там, какой там чакры, там, нижний, верхний, третий, да, я, я сейчас не буду этого, не буду туда усугубляться далеко. И вот они прожили, детей настрогали, зачем, ну, а что было, а что с этими детьми? Да, вот спрятать бы от кого, от чего спрятать? То есть изначально безответственные люди рожают детей, не думая зачем, потом у них не получается собрать отношения нормально, выстроить, они разводятся, они воют. То же самое, это же психология. И на уровне э, государств мы не умеем строить здоровые отношения. И, мы, и мы, выбираем, мы выбираем, исходя из уровня своей безответственности и низкого уровня, именно тех, которые, на которых мы сейчас готовы. Именно поэтому, когда вы понимаете, что мы выбрали Путина, сейчас про, про Путина говорим, который усыпляет э, великой нацией, великой страной. Люди не замечают, что Европа идет впереди, что там идет развитие. Оно тоже своими там идет, но там идет законы, там, там деньги, там дети учатся, да? там немущество. Почему сейчас олигархов прижали? Потому что зацепили за больное. Понимаете, да? Так вот, там идут законы. Кстати, послушайте Катерину Шульц. Это россиянка. Очень много умных, интересных людей, которые просто открывают глаза просто простым, открытым языком. Вот, на цифрах, на логике. Я с точки зрения психологии просто как человеком сейчас пытаюсь объяснить, как я это понимаю, делюсь с вами. А вы тоже, тоже давайте задавайте свои вопросы. Так вот. На уровне развития мира власть не должна задерживаться. Существует психология. Когда человек долго удерживается во власти, у него едет крыша. Это психология. Именно поэтому законы существуют в цивилизованном мире для того, чтобы была сменяемость власти. Власть такая сладкая, там много так всего. И если страна демократическая то там меняется власть, а э, там, там тоже свои коррупции, там тоже свои, но там этого меньше. Так вот, смотрите, люди пропустили 22 года товарищ Путлер у власти. Ну, как бы возмущаются потихоньку, но все равно терпят. Не замечают, как забирают у них средства массовой информации. Как за... По Конституции свобода слова и, и все так в демократической стране, это Конституция, она попирается. Люди это заглатывают, заглатывают. Они радуются, радуются, как забирают одну страну, как туда войска вошли с пиратворческими операциями, туда вошли. И вроде бы как э, мимо Питер, Москва, там еще пару городов развивается, остальные стагнируют, вроде что-то видим, но пропускаем, потому что есть возможность сделать бизнес, заниматься. Есть возможность у многих людей развивать себя, я знаю очень многих людей, которые в онлайн-бизнесе, я у них училась, теперь, конечно, я уже к ним вряд ли пойду, потому что э, тот человек, который не понимает, что происходит помимо бизнеса, что происходит в мире, тот человек, который не понимает, что куда он идет и человеческие качества, софт-скиллы свои не прокачивает, он не может быть, я считаю, это мое мнение, и не имеет права быть тренером личностного развития. Он не имеет, быть, не имеет права, на мой взгляд, это мои, мои наблюдения, я не претендую, ваши есть мысли, не имеет права обучать других людей, потому что этот человек сам является слабой личностью. Так вот, мы пропустили с вами в Украине... Предыдущая власть, тот же Порошенко... А, еще я скажу начало. Вот как от, а потом покажу вам, как это с учетом семи видов оружия, как это работает. Пока вот просто свои наблюдения, потом это привяжем к семи видам оружия, которые существуют для управления людьми. Так вот, как забрали атомное оружие, как обманули, кинули эту Украину, одну из богачейших из всего Советского Союза. Я думаю, вы все это знаете. Кто это знает, поставьте плюсик. Кто это помнит. Тогда мы такие вот с переменами, новшествами, не все понимали, не все знали. Кравчук отдал это ядерное оружие. Там много объяснений, почему. В итоге только один меморандум о, неза... о на... ненарушении суверенитета. А как выясняется, этот меморандум не работает. Вот там законы мировые. Дальше мы получали э, еще новых, новых правителей, которые просто, просто раздирали страну на куски. Дальше, пришла, дальше пришел, значит, кто там, Кучма, который раздал страну между своими зятьями и кучкой дорвавшихся олигархов, ну, даже как и в России. Дальше пришел Порошенко. Тут вообще... Пришел жадный и вот этот вот мова-вира, мова-вира-армия запустил вот такое вот основание идеологии. Сейчас будем говорить с вами про всем видов оружия, будете понимать, про что я. И здесь запустил мину замедленного действия, начал, начал Ющенко, запустил про мову. Хотя на самом деле русским языком говорят все, все. У нас украинского языка практически, практически не было, надо был русский язык. А нам втюхали, мы пропустили. Нам уже пустили минус замедленного действия. Мы тоже пропустили так же, как Путер, Путер закидывал свое, а у нас закинули свое. Другое дело, этот проект стоит, говорят, там, миллиарды долларов, его кинули там те, которые сверху над нами стоят, потому что разделяй и Кто понимает, что такое разделяй властвы? Никто никому не нужен сильный. И Украина поэтому сейчас и стагнирует, истекает кровью, потому что наблюдает виртуальная война. И выжидают с Путина ослабить, а Украину, возможно, даже уничтожить. И мы это должны с вами понимать. Кто это понимает, поставьте двоечку в чат. Так вот, люди со своего такого такой слепоты, попустительства не понимают, потому что они привыкли только жить по горизонтальным целям. Пожрать, поспать, произвести подобных хлеба, зрелищ и красота. А оказывается, вот на это и рассчитаны все информационно-психологические операции. Итак, я буду постепенно говорить Россия и Украина. Про Белоруссию, само собой, понимаете, да, там такой же аналог. Да, Украина как плаздар, совершенно верно. Про Белоруссию, я думаю, все понимаете, там, если взять, опять же, диссидентов, кто сидел больше всего за волю, то белоруса там где-то я читала давно, лет 7 назад читала где-то какую-то статью, там не было ни одного белоруса. Я хорошо отношусь к белорусам, я их люблю, потому что, ну, это наши братья. Но после того, как я почитала эту статью, в основном там сидели украинцы. За правду, за волю. Вы же знаете, что Тарас Шевченко отсидел всю, всю свою жизнь за волю, за правду. Понимаете, да? Так вот, сейчас, если россияне пропустили вот это свое великодержавие и отсталость свою, не понимая, что им управляют, а они, получается, вот эту великороссию свою но свою радовались, когда отжимали другие страны. И на это билось, на их, э, ну, простите, тупость. Так же самое на тупость украинцев э, закинули фейк про мову. Ну, было там пару человек, в которых там э, мова – это все. Ну, я считаю, что мов повинно быть деколька. Украинская головная, а далее, какие хочешь. Сколько там людей, с кем повинно быть мов. Но закинули эту удочку и начали ее раскручивать. И вроде как смешно было на это смотреть, но эта удочка летала. А так как у Путина была главная задача как можно больше поглотить стран, вместо того, чтобы с ними договориться, вместо того, чтобы создать союз равноправных государств, договориться на равных, как между мужем и женой, когда люди сходятся, они должны договариваться на равных. Не получилось спокойно разойтись. Ну, как в обычной психологии, как в обычных отношениях. То же самое и у стран должно быть. Вин-вин. И повторяю, у государств мирового масштаба, европейских, там есть закон, они работают. Но здесь, опять же, повторяюсь, включается режим самосохранения власти. Потому что он понял, что люди тупые и можно долго сидеть. Люди хавают то, что им вкидывается. И вот даже сейчас вы видите, да, что закрыли пространство. Люди, у людей, кроме э, Инстаграма сейчас, ну, еще Ютуб, по-моему, тоже скоро закроют. Ну, будут ВПН-ами пользоваться, как мы вот в, в ВК закрыли, мы впн пользовались. Ну, а что делать? Будем выкручиваться как-то. И люди за счет того, что мне в голову вбили того, что мы спасаем, мы спасаем страны, мы великодержанная Нация, государство. И вот это в голову убили на уровне ДНК. И получается, что одни проспали, что их забыдло держат, и решают вопросы, вот эти вот, которые там сидят, э, старье конченное, которое, кроме как э, э, дезинформации и обманом людей, больше ничем не экономика же не умеет делать. Какая огромная страна Россия? но ну, мне не вам рассказывай, сколько там ресурсов. Но мы же не умеем делать экономику. Мы же награвали столько, что теперь надо ее удержать. А привыкли делать по одному и тому же сценарию. Фейсбук, YouTube закрыт, да? Привыкли делать по одному и тому же сценарию. А зачем по-другому? Ты же надо развиваться. А зачем? И так это быдло захавает. Понимаете? И тут они с Порошенко, но это опять же, это мои наблюдения, договорились. И они создали этот миро... миро Э, Виромова армия да? люди на этом на патриотизме захавали опять же, скушали это и получается что помните, Порошенко даже хотел бросил людей э, в, в Черное море чтобы под эту удочку военное положение создать, чтобы только армию, чтобы только у власти оставить остал, остаться, кто это помнит, поставьте пожалуйста единичку, кто из Украины то же самое происходит с белорусом то же самое, как только приходит время менять власть, начинаются создаваться всевозможные движухи, чтобы этому бытлу, мы забытло за считаем, вы что, не понимаете? И втюхивают там еда, да, горизонтальные цели закрыть, еда, вот там что-то еще, хлебозрелище и, и так далее, в лучшем случае для тех, кто нарожает там какие-то денежки, чтобы побольше нарожали следующего мяса, вы слушайте, слушайте. я думаю, что вы и так все знаете, но я просто делюсь своими, своими наблюдениями, своими мыслями. Так вот, теперь, когда эти три народа уже пересрались, спросите, между собой, когда уже идет, вот смотрите, достигли они цели, те, кто там вот это зло творит, они раз... ядро вот это, трех стран славянских, они достигли, идут брат на брата, в соцсетях читаю там полный бред, там написала одной девушке в, в фейсбуке, как же вам сегодня стыдно быть в 21 веке такой невежественной. Но ну, нельзя зачитать только одну информацию, которую вам закинули. Если, не дай бог, вам поставили рак по каким-то анализам, вы так просто согласитесь? Наверное, нет наверное, вы будете еще раз перепроверять. И, наверное, как вариант, найдутся другие врачи, другие анализы, которые скажут, слышь, ерунда это. Но люди настолько привыкли жить вот этим колпаком, этого невежества, и не перепроверять информацию, что не готовы закрывать глаза, им показывают пленных детей, вот я наблюдаю, Сейчас же у нас онлайн война идет, вы же видите, виртуальная война. Как вы, бляха, играют. И им показывают раненых, э, искалеченных, кто-то более живой, пленных детей, и только два из десяти родителя реагируют ну вот по-настоящему, -по по-отцовски, -по -по по-матерински. Я такая думаю... Господи, это, если бы меня вот сейчас сыну сказали, что у меня сын где-то в плену, я бы сейчас тут, я не знаю, что бы я сделала. Он ушел из жизни, я помню, ну ладно, я с ним буду об этом. То есть это о чем говорит? О зомбированности и тупости и невежености и невежестве нашего Они говорят, как зомби, да, совершенно верно. И вот смотрите, мы тоже жили как зомби. Вы заметите, сколько у нас в Украине было каналов российских, Сколько у нас было агентов, у нас русский мир кругом топили. Но у нас же демократическая страна. Попробуй где-нибудь кого-то прижми, такой хай поднимают. И что мы дождались? И что мы теперь дождались? Дождались, пока информационная войной нас обработали. Пришла теперь война военная. Сейчас буду называть 7 видов оружия и как с ним более детально работать, хотя я уже, по сути, вам много приоткрыла. Мы тоже досиделись, как зомби сидели. Украинская мова. А ничего, что нужно и российскую, и английскую, еще какую-то. Многие ж под... Чокнулись, повелись на это украинскую мову. Понятное дело, что теперь все будут, суки, учить украинскую мову. Потому что весь мир смотрит на те голубые... Сейчас даже фейковое появилось приложение в Москве. Кстати, будьте аккуратны, там где вот на щечках там, флажки. Так вот, там собираются ваши данные. Будьте осторожны, будьте аккуратны. Потому что сейчас очень быстренько срабатывается вот эта вся информационная штука. Так что не ведитесь так легко на всякие эти фейки. И вот мы, тупые, тупорылые, простите, за, я буду говорить открытым текстом, мы с вами что делали? Мы пропускали информацию против Зелецкого. Вот он, клоун, вот он. А почему пропускали? Потому что кто-то против него подымал эту вот ну, соответствующую работу, потому что шла работа на раскол, на раскол страны внутри. И мне иногда присылали там в, в личном сообщении, прям в месседжер. Я говорю, вы, вы вообще нормальные? Вы вообще чем думаете? При Порошенко за, за 10 или за 20 дней доллар вырос 10 раз. Здесь во время войны, вот сейчас война, выплатили пенсию. Я, находясь в другой стране, я получила пенсию. Я была готова не получить, потому что знаю, что война. Мне выплатили пенсию. Причем больше. Чем обычно до этого просто люди мы скоты понимаете и вот нам так и надо и вот сейчас когда три братских народа полностью разжигают между ними и до тех пор пока мы не включим свои долбанные мозги господи господи прости меня за спокойно спокойно нас уничтожат понимаете поэтому смотрите что происходит Что происходит? Вот эти три славянские государства являются основой, оплотом светлых сил. Их сейчас раздолбали. И виноват кто? Сами. Потому что в 21 веке книжки читать, на тренинги ходить, в мозги свои вкладывать, не только про изобилие и эзотерику, а учиться делать новые действия. Учиться делать то, что тебе не хочется. Начинать уважать себя. Выстраивать свои границы. Посылать нахрен тех, кто тебя не устраивает. Это называется личностный рост. Это моя тема, я тут вам сейчас сяду на слово конька и буду тут долго лекции читать. А теперь смотрите, Семь видов оружия. Внимание! Итак, первый вид оружия – идеологический. Второй – биологический. Химический, информационный, военный, исторический. И вид оружия – мировые деньги. А теперь поехали. Итак, мы с вами начали про идеологическое оружие. На уровне идеологии кто ты? Хохол, жид, кацап, немытая Россия, хохлы, тупые, шаровары, нацики. Ну, это про историческое это историческое вид оружия, но оно все перекликается. Так вот, идеология. Вот на этом уровне, если брать пирамиду нейрологических уровней, ГИЛЦА, кто знает о такой пирамиде нейрологических уровней? Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто не знаете, напишите в чате. Пирамида НЛУ, нейрологических уровней развития. Эта пирамида, она покруче Маслову. Рекомендую вам бесплатно. Найти в интернете очень много по этому поводу информации. Пирамида Гелса пирамида нейрологических уровней развития человека. Так вот, там внизу есть, где мы, вот на уровне кто мы, не вернее, кто где, когда, с кем, окружение. Следующий, что делаю. Дальше, как делаю способности. Дальше, почему важно, во что верю. Дальше, кто я, дальше зачем. Так вот, идеологический уровень. Если брать пирамиду геологических уровней, это «кто я?» «Кто я?» И вот это «кто я?» разрушается информационно-психологическими операциями. А теперь погнали дальше. Если мы говорим про исторический вид оружия, то почему вдруг у нас вспомнили, вспомнили Бендеру? Не знаете? Потому что в умах людей, в истории… Лежит вот там какой-то Бандера, который там нацист, который там, значит, после войны и там во время войны что-то там по лесам бегал и что-то людей убивал. На самом деле история исковеркана даже по поводу Бандеры. Да-да-да. Потому что это была работа НКВД. Запугать людей, убрать людей, которые, которые вообще-то э, был за самостоятельность Украины. Сейчас я не буду, я не историк, я сейчас не буду туда лезть, но я вам говорю про то, что этот исторический вид оружия, да, спасибо большое, совершенно верно, этот исторический вид оружия почему-то вспомнили для того, чтобы в информационную войну следующий вид оружия – это информационное. И информационная война, информационный вид оружия с людьми – это хуже, чем ядерное оружие. Да-да-да. Потому что, смотрите, вот помощью информационной войны, информационно-психологических операций, в том числе вот этого исторического, у нас вкидывали, идеологического, пока только вот эти назвал, дальше еще буду называть. Нам вкидывали, вкидывали, на ДНК мы выросли. Теперь смотрите. Во времена войны 41-45 года Советский Союз полностью все вместе освободил союз, дружный союз от немецко-фашистских оккупантов, от их зверств. Теперь смотрите. Вы заметили, что мы уже по идеологическим нормам мы уже раз, разошлись в этом плане. Да? И Россия уже присвоила великому русскому народу победу в Великой Отечественной войне. Кто это запомнил? Поставьте, пожалуйста, троечку в чат. Постепенно в наши головы даже исторические вещи вносят вот такой мусор и хлам. И теперь Путин, когда вот в Украину, Украину сейчас Киев бомбит, он Бабийяр бомбит. баби Это жертвы Холокоста. Это жертвы мученики фашизма. Они-то они тут причем, он дважды их уже разбомбил. Как вы думаете, у украинцев, которые сейчас наконец-то встали, они сейчас подымутся? У них сейчас будет дух? Конечно. Несмотря на то, что трусливый мир наблюдает в виртуальном мире и думает, что к ним он не придет. Этот обезумевший психопат придет и туда, потому что он как сказал? «Если мир без России, так зачем этот мир?» Кто это слышал? Россияне. Оставьте, пожалуйста, единичку. И не только россияне. А теперь смотрите дальше. В наших умах закладывается вот это разложение на фоне информационно-психологических операций. И вот теперь информационная война, которая является хуже, чем ядерная. Почему же хуже, чем ядерная? Вот только начали сейчас сжимать вот за эти 9 дней войны что происходит в мире? Заметили? Мир испугался, что это чудо пойдет на них. Они начали, ну не только потому, что испугался, а понятно, что люди есть люди, они пытаются помочь, они поддерживают, они там поднимают значит, демонстрации, там все сейчас идет. Позакрывали, позажимали информационное пространство, бизнесы уходят. Но теперь смотрите, что происходит. Конечно, пойдет дальше, конечно. А теперь смотрите, что происходит. Еще только начали вот эту вот информационную войну раздувать. Она просто вышла уже с берегов, люди просто тупо молчали. И русские по-своему, и украинцы по-своему. Смотрите, люди сейчас уже получают, их бьют. Они находятся в разных странах мира, в той же Европе. Уже немецкие дети в школах лупасят русских и украинцев. А какая им разница? Они что, спрашивают, кто ты русский или украинец? Или белорус? На лицо же мы одинаковые. Понимаете, в чем самоуничтожение? Вот это информационные войны больше, чем ядерная. Теперь, информационная война, она больше, чем ядерная, потому что она на ДНК. Брат за брата, злость, э, ненависть. Куда это мы приведем? К самоуничтожению. Цвета пирамиды каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Угу. Сумасшедший угрожает кнопкой и ядерной войной. Так, подождите, он-то угрожает кнопкой ядерной войной. Ему все равно, что они тоже, что его страна тоже... Уйдет в никуда. Но люди, обычные люди, этого не понимают. Они настолько недалекие и настолько примитивно мыслящие, я не говорю, что все, что не понимают, что вот эта радость при присоединения земель, похода величия русской армии во все страны, где только они там что-то поджимали, это просто, просто супер. А украинцы по-своему отгребают. Зачем было столько внутри, ну правда, в конечном итоге наступает вот эта точка кипения, потому что когда пришел уже, слава богу, пришел этот клоун, как говорят, то быстренько, там он же клоун, что он там может? До сих пор даже вот я нахожу в ютубе, многие, конечно, стихли, потому что военные положения могут быстренько и расстрелять нафиг, вот Шуфыча там поймали где-то. А у ПЗЖ уже сейчас спряталась пророссийская эта партия. И те, которые были за российский мир, уже попрятались, поубегали. Так вот, люди наши тоже тупые. Я не говорю только про россиян. Нет, друзья мои, у меня нет смысла сейчас тут вот разжигать. Потому что я сейчас пытаюсь со стороны посмотреть, вместе с вами порассуждать. Украинцы, моя хата с краю. Ой, я вот это погано, это пугано, и вот дороги строить, вот это дали, значит, на ковид, а люди, дороги строить. Вы нормальные вообще? Какой нахрен ковид? Это тоже очередной фейк, который нам запустили. Вот сейчас уже нет ковида, понимаете? А он молодец, то он дороги отстраивал. Правда, сейчас уничтожили, разбомбили все. Полностью до, до трухи уже разжигают э, у, э, Украину. Ну, кстати, наши тоже молодцы. Вот сегодня читала, значит, что они могут найти, куда деваются самолеты, которых, которые сбивает наша артиллерия. Да они распадаются прямо в воздухе. А тех, которые ловят, в плен берут, там полностью ребята просто сидят и плачут, рыдают эти россияне. Они не знали, куда они идут, потому что их так натиковали, натиковали, как собак, что они теперь... Вот вам ДНК. Они теперь, дети, будут их страдать от того, что это их карма, понимаете? Убивая мирных жителей, убивая детей, убив... рас... бомбя э, Ахмадет, убивая, рас... расстреливая эшелоны, по которым должны эвакуироваться люди, они что делают? Вот вам на ДНК снова передается глубоко вот, тем, кто это сейчас убивает. Поэтому... Да, мы теперь гордимся нашим президентом, да, те, кто, которые даже на него и наезжали, сейчас гордятся, потому что он не сидит за длинным столом 5 километров, как этот Путин. Он с людьми работает, общается, как может, так делает. И он объединил своим добрым сердцем, умением, неумением, но он то, что пытается делать, Он включил свое доброе сердце. А дальше посмотрим, что будет. Но я сейчас говорю вот о чем. Вот эти виды оружия, которые я назвала идеологическое, Историческое, информационное. Информационный вид оружия хуже атомной бомбы. Потому что мы уничтожимся, даже если он нажмет на кнопку, и мир даже если уйдет, внимание, даже если мир полностью исчезнет, кто-то все равно останется. То потом, как в ДНК, снова будет идти вот эта ненависть и вражда новая. Понимаете? Вот почему информационное оружие намного глубже, намного опаснее. А информационное оружие, информационно-психологические операции, только тогда мы будем игнорировать, когда будем понимать, что нами управляют, что нациков давным-давно нет, что это фейки. Чтобы не верить в эти нацики, надо открывать знания, надо учиться, надо учиться у тех людей, которые шире мыслят, масштабнее мыслят, это экономики, аналитики, это люди высокого уровня. А у нас что люди делают в основном? 15 рублей им платят вот этим ботам, чтобы они писали всякую грязь в этих, как их там, в ютубах там везде. Знаете, 15 рублей, они готовы отдавать себя, обливать, писать мачуки, писать какую-то грязь. На что они рассчитывают? Да они ни на что не рассчитывают, они просто, у них нету ума. Или э, пишет девушка, там, сегодня в Фейсбуке, ее еще не заблокировали, что меня так украинцы, вот прям на меня э, наседают, прям меня там проклинают. Я ведь в Украину столько отъездила и со, и со своими там концертами, там, и так далее, а они вот такие вот бессовестные. Вот я там знаю много друзей, а ты посиди в бомбоубежище в метро, немытая, голодная. Я подумаю, что, что ты потом будешь говорить. А ты посмотри на свой дом, который разрушен. Я подумаю, что ты я, я потом посмотрю, что ты будешь говорить. Поэтому пока нас не прижмет, знаете, как есть такое выражение, если лимон придавить, с него тянет, вы, вы, выходит лимонный сок. Понимаете, да, чему я? А когда человека придавить. С него вытекает все, чего он накопил. И этим проверяет война. Ладно, поехали дальше. Итак, идеологические виды оружия, информационные виды оружия, исторические. Почему мы пытаемся переписывать историю? Потому что это на уровне ДНК, этим можно манипулировать и управлять. Иван Грозный, я где-то читала, он убива, убил ни одного своего писаря, когда тот писал... Пытался написать правду. Это так, историческая справка. Почему при Януковиче переписывали книжки? Сейчас у Володин вместе с, ну это пример, там спикер русского, Русской Думы, они детям в школе с 7 по 11 класс 1 марта уже читают лекцию выступления Путина на Совете Безопасности о оправдании вхождения в Украину. Понимаете, да? Вот вам информационная война, вот вам информационно-психологические операции. Вот почему нужно быть продвинутыми и, и задавать себе вопрос, стоп, а кому это выгодно? Как мне вот эта информация, вот эти знания помогут делать, быть здоровой, счастливой, богатой, любимой, с ребенком своему, перепроверять эти знания, поддавать сомнению. А мы на уровне вот этой своей тупости, мы это все заглатываем, в итоге имеем. Итак, кому эта часть была интересна, поставьте какие-то значочки, пожалуйста, чтобы я видела, что вы со мной. Спасибо вам большое. Теперь следующий вид оружия – химический вид оружия. Химическое оружие. Я думаю, тут не стоит вам рассказывать про так называемое химическое оружие. Я думаю, что вы и так понимаете, что химического у нас полно всего вокруг. Да? Биологическое оружие. Спасибо большое за вашу поддержку. Для меня это важно, потому что я для вас стараюсь. Биологическое оружие – это гмо это еда, которую есть нельзя. Почему сейчас так модно здоровое питание? Почему сегодня так модно? наконец люди поняли, как надо питаться. Потому что везде находятся просто вещества, которые разлагают тело, убирают энергию. И человек просто становится просто расплывшейся массой. А теперь дальше. Итак, геологический вид оружия, информационный. Исторические виды оружия. Но сейчас самое интересное впереди. Итак, если мы говорим про идеологическое оружие, то мы понимаем, что на уровне идеологии нам втыкают э, все, что не попадя, и мы это проглатываем. И проглатываем мы из-за своей тупости нежелания учиться, нежелания развивать себя, нежелания становиться личностью, которая живет не только пожрать, поспать и извести подобных, а той Личностью, которая понимает, от чего она живет, что она хочет хорошего после себя оставить. А личностью, которая молится в церкви и не выходит потом, и не проклинает других людей. Ну, я утрирую, но вы понимаете, я сегодня, да? Личностью, которая живет не только в энергопрактиках, в техниках изобилия, а просто идет и начинает делать, зарабатывать, работая над своими навыками над новыми какими-то способностями. Так вот, биологическое оружие – это то оружие, которое помогает сейчас нам уйти автоматически, самостоятельно, самоуничтожением. Кто помнит в школе биологические виды оружия? Кто помнит биологии, на учили в каком классе, не помню, где мы выж... сильнейший выживал, а слабый уходил? Кто помнит? Великой за грамотную информацию. Уважаемая Надежда, благодарю за грамотное качество информации. Ой, какая умничка, на русском, на украинском написала. Спасибо вам большое, Уля. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто помнит естественный отбор? Кто помнит биологический отбор? В школе мы учили. Так вот смотрите, нас сейчас подвели к тому с помощью биологического оружия. Да, с помощью химического оружия, информационного оружия исторического оружия, нас подвели, по сути, к биологическому отбору. Понимаете? Вот вам круговорот водил в природе. Мы сейчас сами себя уничтожаем. Вот вам три нации. Украина, Россия, Белоруссия. Свет вообще цивилизации. Навколо яких повинні взортоватись все. Объединиться весь мир. А мы на междуусобицах, мова, вера, армия, на кто, какая, у кого какая вера, мы на низком уровне своего мировосприятия и развития самоутверждаемся за счет другого, за счет другой, другого человека, за счет другой страны, за счет от, оттяпания другой территории. И мы удивляемся, что нас тупо, как стадо, ведут на убой. И мы удивляемся, что нас подвели, вернее, мы сами подошли к биологическому естественному отбору. Да, выживет типа сильнейший. И вот этих несколько выживших, потому что если он нажмет на кнопочку, все уйдут. Но в то же время, вот сейчас, смотрите, наблюдают, да? Но там есть тоже своя, свои там другие расклады. Например, Россия сильный игрок, но она давно уже разложилась, потому что она не развивается. И за счет военного противостояния, раздачи, продажи нефти, у них, они все, у них все стоит. Почему сейчас вот эти санкции, их просто замкнули в кольцо? она не развивается и опять же создавали все условия чтобы она не развивалась а была только ну какой-то сырьевой базой так же как и украина почему там великие чудесные земли их уничтожали вот я у меня дом в 40 километрах от киева и там если не кукуруза так э, посолнечник. если не кукуруза так посолнечник. советские времена за это уже бы не знаю, что бы сделали. Даже, даже Хрущев в свое время, когда была голодовка, он не позволял себе так истощать землю. Угу, это так, к слову. Euh, мусор везде. Вот я сейчас живу в Египте, тут на каждом шагу мусор. Я уже к нему не то что привыкла, стараюсь его не видеть. Но у нас, вот я делала там публикации, ездила в лес, когда, где там бываю, я показываю это в Фейсбуке. Они хаят президента люди, украинцы. Они хаят там в строй, но они срут, простите, где попало. А что, разве не так? Я приезжаю, я вывожу мешками, машины вывожу по весне этот мусор. Смотрю, соседи выносят. Я бегу с рядом начинаю ругаться с ними. Ну, это, это вот на том уровне, какие мы. Какие мы. Мы животные. Мы не хотим развиваться, мы не хотим понимать, что живем в 21 веке, и что нам Господь дал такие возможности. У нас прогресс к кому? Какие у нас сейчас машины? Какие у нас порошки? Какие мы кнопочки понажимали? У нас все есть. У нас все делается. Мы просто животные. Мы допустили, чтобы над нами а, вот так издевались. Мы допустили? Да, есть такие свиньи, спасибо большое. Мы допустили, чтобы нами управляли те люди, которые не должны управлять. Мы не идем в ногу с развитием, и мы не развиваемся так, как должны развиваться. Мы не открываем мозги и не понимаем, что происходит в мире, какие манипуляции происходят и к чему это может привести. То есть, по сути, мы безответственные. И теперь смотрите, геологическое виды оружия. Химический вид оружия, информационный вид оружия, исторический вид оружия. И вот когда вот эти все виды оружия, это данные из закрытых лекций ФСБ России для офицеров. Когда-то я их нашла, я им пользуюсь, потому что они меня просто, просто вот поставили у меня такое опа, и я всегда информацию такую искала, потому что я все-таки тренер личностного развития, моя задача у человека простроить личность, думающую, ответственную, осознанную. Так вот, теперь смотрите. Когда все эти виды оружия не срабатывают, тогда уже идет полномасштабная война. Если не хватает способа управления, вступает, информационная, вступает военная техника. Теперь смотрите, какие сейчас виды оружия запустила Россия на Украину. Я даже не знаю, как их вымолвить. То есть там такие бомбы завезли, завезли, уже идут, уже с их снимают, видят, что, что везут уже в Украину. То есть такие бомбы завезли, которые даже в Сирии, по-моему, не применяли. Я сейчас не буду врать, я не знаю, как они называются, то есть там они работают на тепло, на людей, на живую силу. Понимаете? И это полностью выкладывает то, что во-первых, накопилось это оружие мы являемся экспериментальной площадкой с точки зрения тех, кто там управляет с точки зрения высших сил мы, три нации которые должны соединить между собой силу и свет и объединить вот здесь вокруг себя и примером своим показать, что мы цивилизованные люди а мы воюем уже Лукашенко стреляет уже Лукашенко заходит с самолетами и танками в Украину и сегодня пишу, пишет девушка в группе в Facebook, что она прочитала, что это правда. Я ей пишу, а если бы вам поставили рак, диагноз, вы бы согласились, или другой источник нашли? Как можно быть такими невежественными? Так вот, к чему это все? Идеологическое, биологическое, химическое, информационное, которое является еще хуже, чем ядерное. И вы уже поняли, почему информационное хуже, чем ядерное. Даже когда кнопку нажмут, нас уничтожат. Даже останется несколько человек, в генах будет снова сидеть боль, злоба и будет снова повторяться одно и то же. Владывайте, о чем я? Исторический вид оружия. Почему историю старается переписывать и писать под себя? Опять же, правители удержать власть. Удержать власть. Именно поэтому в демократическом мире сменяемость власти это норма. А эти два засели в России и в Белоруссии. И они настолько закрепились, у них настолько собралось средств э, и военного оружия, и информационного, что им теперь трудно противостоять. А Теперь смотрите, есть такой вид оружия, седьмой из тех, которые я перечислила, мировые деньги. А вот теперь приготовитесь получить инсайт. Ну, может быть, кто-то уже знает. Итак, повторяю, какие есть виды оружия управления людьми. Идеологическое, биологическое, историческое, информационное, военное, историческое. И отдельный вид оружия – мировые деньги. Кто об этом виду оружия хочет знать, что это такое, открою. Это данные из лекции для офицеров ФСБ. ФСБ. Кому интересно, чтобы я рассказала, что такое отдельный вид оружия – мировые деньги. Кому интересно, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Да, спасибо вам огромное. А теперь внимание. Мировые деньги, согласно статистике, если в стране происходит какая-то катаклизма, какое-то военное действие, какие-то природные какие-то там события то 1 миллион долларов в день для тех стран, которые дают, приносит 2 миллиона долларов в день. Если вы помните, если вы помните когда был, была война перед, перед тем, как в Чечню зайти, помните, как готовили народ России, да и не только России, оправдывая свое вторжение в Чечню. Кто это помнит? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Им было все равно, что там газом задавили, как там центр назывался, где там газом травили людей. Напомните мне, я забыла. Перед вхождением в Грозный людей разжигали это информационная война, чтобы оправдать свое вхождение в Чечню. Как там назывался центр, где людей там очень многих? сколько там было жертв, напишите, пожалуйста. Так вот это и тоже информационная война. И сколько... Ну, напишите, россияне, вы же есть россияне, я знаю. Я же вижу, что есть. Забыла, влетела в голову. Так вот, перед тем, как Путин приходил на второе, не на это, на предыдущее свое пришествие, Помните, как били, разбивали, взрывы были в домах, и Путин собирал, я помню, я смотрела по телевизору, Путин собирал Думу и рассказывал, как нужно людям помочь, сколько денег нужно выделить. О, Тина присоединилась. Тина, Тина, сможешь выйти к нам в эфир? Вы помните этот момент, кто из вас постарше, кто из вас вообще помнит? И это все сценарии, продуманные для того, чтобы оправдать свои действия по отношению к людям, которые вот это вот все воспринимают как лапшу. Напомните, как называлась трагедия... Господи. По-моему, это было в Питере, да? Напомните, пожалуйста, пока нет, я в дороге, связь пропадает. Поняла. Тина поехала на передовую. Спасибо тебе, Тиночка, что ты будешь воевать, вернее, спасать людей. Так, трагедия. Трагедия в Москве сегодня, в России. Ну да, там сейчас идет движение. Напомните, как перед входом в Чечню в Большом Центре, сколько людей погибло. Газом травили спецслужбы для того, чтобы якобы отбить э, там чеченских террористов. Напомните мне, пожалуйста. Напомните, напомните, пожалуйста. Норд, Норд-Ост, спасибо большое. О, Супер! Спасибо большое, вылетело у меня с головы. Так вот, это тоже было... Еще нет, я завтра уезжаю, сейчас собираюсь. А, так вот, как раз норд Ост, это тоже была подготовка операции, спецоперации входа в Чечню. Кто это понимает, друзья? И вот так мы с вами ведемся на вот эту пропаганду, на информационную войну. Именно поэтому сегодня мы с вами разобрали... Шесть видов оружия, даже семь я их назвала. Идеологическое, биологическое, химическое, информационное, военное, историческое и мировые деньги. Поэтому кому-то выгодно, но те, кто устраивают такую, такую, движ, такие движения с нами, они тоже не все могут предусмотреть. Есть силы, которые наблюдают, а сколько же хватит у вас, дорогие, светлые люди, славяне, Русские, украинцы, белорусы, насколько у вас хватит ума, мудрости, сердечности, интеллекта подумать, что вы позволяете, чтобы с вами так происходило. Именно поэтому там над нами молятся, там над нами помогают, но до тех пор, пока мы тут, вот, спасибо вам огромное за ваши сердечки, все, кто пишет, спасибо большое. До тех пор, пока мы этого не поймем, мы будем быдлом, мы будем мясом, мы будем навозом. И посмотрите, сколько ребят русских взяли в плен, сколько ребят плачут, рыдают, и наши украинцы еще благородно их кормят, поют, дают позвонить домой. Это почему? Я думаю, что нам сейчас, украинцам, на котором выпала такая доля сейчас состоять, по сути, наверное, судьбу мира, не повысить этого громкого слова, нужно быть еще и благородными. Помимо того, что набраться злости, ненависти, силы и отбить этого врага, а после этого еще и появить благородство и полюбить этого врага. Бред, даже говорить об этом как-то как жутко. И тем не менее, подводя итог сегодняшней вот такой встречи, мне бы очень хотелось, чтобы те, кто сейчас меня слушает, написали в чате, что для вас было сегодня нового, о чем вы, что вы повторили, как вы можете сегодня изменить то, что происходит, как по-вашему, как вы можете изменить то, что происходит в мире. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний мой эфир для дорогих мною людей и России, и России, и Украины, было понятно вот что. Украина победит в любом случае. Даже если останется несколько человек. Украина победить в любом случае, потому что, во-первых, люди объединились, во-вторых, россияне уже открывают мозги свои. Во-вторых, в-третьих, Украина победит, потому что есть силы, которые заинтересованы, чтобы мы, выдержали, чтобы мы выдержали вот это нашествие. Мы сейчас, по сути, остались наедине. И вот те люди, которые наблюдают, европейцы, американцы, они трусливы, они привыкли жить в хороших условиях, они хор... привыкли жить... Я не думаю, что это их обойдет. Нет, не обойдет. Поэтому для трезвомыслящих россиян, которые сейчас меня слушают, откройте, пожалуйста, глаза, включайте VPN, ищите истинную информацию. Помните, что не будет у вас ничего вас заглушат лет на 20. И это не потому, что это не фейк, это не, не придумано. Это попытка современного мира противостоять современными способами от зла. От каждого из нас зависит наша жизнь. Совершенно верно. И вот посмотрите сегодня мою историю. У вас сегодня у каждого есть свои истории интересные. За нами правда, да. Мы освобождаем свою землю. Наконец-то мы с вами открыли, открыли в себе, нам с по помощью войны показали, что мы сильные, что мы умные, мудрые и что наша сила предков наших поможет нам подняться. Для россиян трезвомыслящих. Вот что э, рекомендую послушать. Почему ни одна страна мира не вышла с флагом России? Как вы думаете, дорогие россияне? Почему ни одна страна мира не вышла с флагом России в поддержку Украины? Вы же делаете мировую, миротворческую операцию. Да, всем видов, видов оружия и как с ним бороться. Угу. Ведь все вам ведь говорят, что вы пришли в Украину с миролюбивой миссией. Про каких нациков можно говорить в 21 веке и, и быть такими невежественными? Почему вы обижаетесь, когда вас сейчас украинцы поливают? Почему многие адекватные русские рыдают и плачут, просят прощения сейчас? Почему многие из вас до сих пор плюются не понимают, почему Украина так относится? Украинцы, перестаньте быть наивными и тупыми. Включайте мозги, начинайте образовываться. Я не говорю про всех, и как украинцев, так и россиян. понятное дело. Знание веры, вера в прямому, молитва, чистота думок. Да. Чистота намерения, и действий. Это все, все красиво случится, согласно. А вот теперь смотрите, нам очень сложно сейчас простить русских. Да. Сейчас первая задача защитить свою землю, потому что мы наедине. И вы видите прекрасно, как нам помогают, обещают и смотрят, когда мы... Сдохнем. Давайте будем правду смотреть в глаза. «До тех пор, пока русские матери не включат в сердце и не поймут, что они не навоз и рожают они не мясо, до тех пор, пока русские матери не поймут, что они отдают своих детей на съедение, их больше убивают свои и отстреливают, чем наши, которые берут их в плен, вы это знаете или нет?» Откройте глаза, пишите на Министерство обороны, ищите своих детей, там их тысячи, уже, де, уже десятки тысяч убитых и пленных. Путин не вершина айсберга. Это мы его туда привели. Это мы его туда привели. Вы русские, и мы тоже украинцы. Попустительством своим и недалекостью. Да. И до тех пор, пока мы с вами не прозреем, нам высшие силы вряд ли помогут. Если здесь внутри дерутся, бьются, обливаются, оскорбляют, приходят на личности. Если в других странах уже русских бьют, детей, дети в, школу, в школах бьют, и не смотрят русские, украинцы или белорус лупасят, потому что вы зла. Вы понимаете, к чему мы пришли? Да не Путин, Путин помогает нам прозреть. Дальше. Вопрос для трезвомыслия. Почему все спасенные спецоперации, по данным ООН, убежали прочь и не в Россию побежали, а в другие страны не задумались? Следующий вопрос для трезвомыслия. Почему ваши друзья и знакомые из Украины присылают столько сообщений и материалов? Вам говорят, что это фейки? Откуда у украинского народа столько фейковых видео, ракет, уничтоженных жилых домов в разных уголках Украины? Откуда у украинцев столько фейковых уничтоженных дом... домов? Откройте глаза, россияне! Неужели в стране, внимание, где избивают женщин, сажают в тюрьму детей за мирные протесты? Со всех каналов кричат на весь мир, что мир сошел с ума и пытается этот мир напасть на Россию. Именно поэтому исторически Россия уже себя просто большинством количеством людей себя загнала назад. И это потому, что Россия, она из людей состоит. За то, что вы будете не называть войну войной, а будете называть только военной операцией, за это 15 лет свободы, лишения свободы. за свое мнение. Власть присылает мобильные крематории вместе с э, колоннами которые идут на Украину, для того, чтобы сжигать своих убитых э, ребят. Но уже даже не хватает этих крематориев. Они себе по чуть-чуть отдают людей в Россию. Остальные гниют или где-то развалены, на полях валяются, или в крематориях сожжены. А тех, которых привезли, будут рассказывать за выполненный долг, что эти люди погибли за выполненный долг. И люди снова это захавают. Именно проглотят. Как пишет Лина Костенко, это маты треба маты сатанистский намер, чаять себе невеликовный сказ чтоб тяжко так взнущаться над нами, тащи в всему виноватить, виноватить нас. Я сейчас говорю не только о россиянах и не только о белорусах. Я сейчас говорю и об украинцах, у которых сейчас выпала доля отстаивать своё и долю других славянских людей. Так вот, три кита пропаганды. Первое, у нас нацики, это идеологическое оружие, да, информационное оружие. У нас режим, у нас, нам надо, нас надо спасать. Да? И еще какой третий вид, третий, третий вид этой пропаганды? на которые так ведутся люди. Империя, великая страна, это все не, не, не, до, не, до, не до украинцы. Это все виды оружия из семи, которых я перечислила выше. Тот, кто из вас будет слушать в записи, пожалуйста. Информационно-психологической операции. Это самый главный вид оружия, который страшнее, чем ядерная война. Повторюсь, какой раз сегодня. Даже если будет ядерная война, останутся несколько человек, но у них в генах будет заложена вся та же боль, вся та же ненависть и насилие. И многие годы, многие поколения мы себя сами будем дальше истреблять. Почему Украина победит зло? Как думаете? Во-первых, надо сильно разозлить Украину, чтобы она так восстала, чтобы на танки шли с голыми руками чтобы дроны сбивали банкой огурцов из балкона, кто-то мне написал, я не знаю, сколько это правда. Что нужно делать, чтобы выжить? Просто быть людьми. Просто пытаться быть людьми. Иначе всем мы себя уничтожим. И никакой Путин тут не виноват. Над нами проводят исследования, эксперименты, а мы молчим, и как... Э, Блоки в банке кусаемся или как там. Друг на друга и съедаем. В соцсетях, в группах, на улице. Вот вам биологическое оружие. Самоуничтожение. Какие техники можно применить? Да я думаю, никаких техник тут уже особо и не надо. Сегодня я хотела провести совместный эфир с э, Тиной. Как выбраться из. Тьмы страха, невежества и жить счастливо. Но она ушла на передовую, ушла медиком. Она медик по образованию. Поэтому я веду сегодня эфир одна. Дальше я буду проводить эфиры еще. Дальше я буду продолжать работать со всеми. И с россиянами, и с украинцами, и с белорусами, и с другими странами, где только, как и раньше работала, со всеми странами мира, где есть русскоязычные. Я и дальше буду продолжать выстраивать идеологию «я». Кто я? Человек или скотина? Кто я? Уважаю я себя или нет? Соглашаюсь на малое, на крохи? Умею я выстраивать границы? Умею я договариваться или нет? Это была всегда моя главная моя работа во всех моих тренингах. И сейчас, когда пришла война, я еще раз убеждаюсь, что простраивать личностный стержень Помогать людям простраивать свое ⁇ я ⁇⁇ это самое главное. И я это буду делать всегда. Сколько хватит у меня сил. Что по поводу войны? Сегодня мне сказали, что с 3 по, 15, по 14 типа можно выехать, выехать из Египта в Украину. Я обратно, я думаю, поеду. Что я подумала? Как я буду добираться? Как я буду ехать? И потом написала, там, ему я купила билет уже на 15 число. Мне говорят, нет, это фейк. Как туда можно сейчас летать в самолет, если там, если там все в огне и ракетные установки стоят. Вот. Поэтому, друзья, помогать друг другу и улыбаться, и поддерживать. У себя вырабатывать любовь, светлость. Стараться, вот я пробую, у меня иногда получается, иногда не получается. Вот я иду на улицу, Смотрю, там ну, есть люди разные, иногда хочется, ну, короче, не всех любить, но я себе так… и во время выдоха вот этот негатив, который к этому человеку приходит, я уже приучила себе, я даю себе как бы уважение к этому человеку, вот признание, он такой, какой он есть. Идет женщина там… Толстая такая, в каких-то обтянутых, тоненьких каких-то, ну как в белье идет. Первое, что мне просто в голову – и что, у тебя нету вкуса? потом – стоп, стоп, ты что делаешь? Она такая, какая она есть. Вот она толстенькая, жирненькая, она одела какие-то штанишки, которые там обтянули ее, сиськи выставила, но она такая, какая она есть, а ты хотела ее вот э, там… Вы поняли, про что я. Я такая, раз выдохнула и послала ей любовь. Потому что у нас у всех это есть. Непринятие, непризнание. Или еще с людьми общалась. Смотрю на меня, посмотрю, два мужчины. И я такая подумала, зачем вы на меня смотрите вообще? Там что-то такие мысли были. А они смотрели на меня с интересом. И я переработала в себе вот эту энергию такую минусовую Вы, два интересных человека интеллигентных приехали сюда отдыхать один из Ирака другой из Бельгии и они учились в Харькове я потом себя казнила ну картала себя за то что я подумала о них плохо вот это есть у нас в каждом о да да да да погащайте по подавляйте выдыхивайте контролируйте себя и тогда мы выстроим свое я, вот пишет Карпишина Надея, Украина выстраивает свое я. Украина выстраивает свое я с учетом каждого человека в отдельности. Потому что заканчиваю уже сегодняшний эфир, и дам в конце сейчас практику. Потому что человек это система. Сознание и тело часть единой сбалансированной системы. И когда в вашем сознании есть мысли какие-то, тело реагирует. Вы забыли, а тело запомнило. Это вот эмоции, которые держит в этом ДНК, потом передается это поколениями. То же самое вот сейчас, представляете себе, на войне какие эмоции там запекаются, да? В государстве есть люди, в него состоят люди. И чем ниже уровень интеллекта у людей, чем проще ими управлять и ими манипулировать. Вот к чему мы с вами пришли, почему у нас с вами война. Я вам благодарна за то, что были со мной на связи. Пишите в личку, кому нужна срочная консультация, кому больно, кто застрял уже в какой-то депрессии, кто застрял, может быть, в каких-то других своих моментах. Бесплатно проведу консультацию, пишите в личную, в мессенджер, пишите в личку, с удовольствием дам вам пользу, чем могу. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, человек с опытом работы в миротворческих операциях в других странах, человек, прошедший войну и много чего другого, плюс специалист своего дела. Сегодня мы говорили с вами о том... какие есть виды оружия, всем видам оружия, управления людьми, как можно им противостоять. Сегодня мы с вами говорили о том, как во время войны выброса из тьмы страха, невежества и жизнь счастлива. Старайтесь рассматривать себя, своего, свое «я» на фоне других людей, на фоне другого окружения, и понимать, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы не просто молиться, молиться — это сегодня самое главное, а повседневными своими мыслями отслеживать и смотреть, что вы можете сейчас сделать, какую частичку можете послать в этот мир, потому что мы частички этого мира, да? Человек, он как часть этого мира, государство как часть этой планеты. И... Зачем вообще вы живете? Что будет, когда вы умрете? Что пусть себя оставите? Я вас люблю. Благодарю вас, что даете мне возможность делиться с вами тем опытом, теми знаниями, которые у меня есть. Я надеюсь, во благо. Спасибо.